Я, Гулиева Рушана, родилась и выросла в городе Шуша. До оккупации 8 мая 1992 года у нас была спокойная и благополучная жизнь, о которой у меня остались самые теплые и светлые воспоминания. К сожалению, оккупация перевернула все в наших судьбах, лишив нас домов. Вот уже почти 30 лет, как мы живем в долях нашей Родины. Мы не знаем, сколько это продлится, но живем, не теряя то, что когда-нибудь исторические, исконные территории Азербайджана вернутся к их законному историческому владельцу, и что оставшуюся часть нашей жизни мы проведем в родной Шуше. Я обращаюсь к мировой общественности, чтобы она воздействовала на Армению в вопросе освобождения оккупированных территорий. Раньше на территории Нагорного Карабаха была армянская община, которая мирно проживала с азербайджанцами. Мы готовы к мирному сосуществованию с армянской общиной Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности Азербайджана.